Что стоит на этих полках, да? Ну, и да что да. стоит на этих полках? И дело в том, что, уважаемые друзья, вот бытовые вещи, которыми мы пользуемся ежедневно по несколько раз в день и в течение всей своей жизни, они реально оказывают на нас, на наших близких, на наших детей значительно более мощное воздействие, чем, скажем, ну Вдруг вспыхнувший коронавирус. Это реально так именно. Да, в прошлом году вспыхивался но и ноль mm -hmm. раз да. А это вспыхивает на наших полках каждый день. И по несколько раз в день, да. Вот смотрите. Я хочу вам сейчас зачитать комментарии, первые попавшиеся комментарии из интернета mm -hmm. по поводу самого известного продукта по уходу за кожей, известного всем абсолютно. Читаем. Это какой продукт? Масло Johnson's Baby oh, Johnson's Бэби, да, это... извини, yeah. пожалуйста, что мы будем говорить о тебе Но ты реально самый легендарный продукт yeah. Тебя знают yeah. все, все знают, И вот что, что пишут люди в интернете Состав лучше не смотреть, но прекрасен все равно <laughs> Такое масло покупала когда-то для себя и мне очень-очень нравилось Использовали для моей малышки Классика Отличное масло. Мне врач на лечебный mm -hmm. массаж советовал. А ну, мне часто бывает, да, советуют. Легендарное масло Johnson's Baby. Все, для человека этим все сказано. Ну, это действительно так, да, используется там, кажется, уже порядка 100 лет во всем мире используется. Покупала такое масло, нравился аромат, акцент, аромат. Ну, состав ну, ужасный, да. у меня тоже стоит такое. Я взрослая, но до сих пор его использую. Улыбочка, человек доволен. Такое масло покупала когда-то для себя. Мне очень-очень нравилось. Вот такие комментарии, ну, вот пишут люди в интернет, соответственно, они это думают об этом продукте. Ну, да. Давайте посмотрим на него. На самом деле здесь всего три ингредиента. Это не так плохо, потому ну, что очень плохие. Средства могут содержать до 30 ингредиентов, ну да. бог знает чего. При Здесь принципе, всего три. Чем, чем больше состав, тем как бы это все-таки опаснее, скажем да. так. Здесь три mm -hmm. жидкий парафин, mm -hmm. изопропил, полиметад mm -hmm. и парфюм. Пар все. Парфюм как-то вообще расплывчик. А стоп. Но реклама этого средства говорит о том, что это супер средство, супер масло для вашего ребенка, для, даже для новорожденного. Оно прекрасно увлажняет кожу, ну, заботится да. о коже, защищает и так далее. Жидкий парафин, что он делает? Ну, уважаемые друзья, само слово сочетание «жидкий парафин». Я думаю, каждому понятно, что это, во-первых, не натуральное средство, а реальное. Каждый из нас может посмотреть интернет, тоже Википедию, и там четко написано, что вообще жидкий парафин – это отходы от перегонки. Поэтому вы прекрасно понимаете, он дешевый. Дешевый, ясно, что это отходы. в И за счет того, что он действительно имеет маслянистые такие свойства – он покрывает кожу, особенно у ребенка, естественно, это нежная кожа, покрывает тонким слоем, но это слой именно парафина, заметьте парафина, который не пропускает воздуха и прекращает вообще жизнь кожи, кожа, то есть кожа не дышит. Под ней она же потеет, особенно у ребенка, вы понимаете. То есть скапливается влага, идет бурное развитие инфекции. И ко мне приходят очень часто вот мамы с детьми, у которых есть огромные проблемы с кожей. Потому что действительно пользуется Джонсонс вот Baby. Это действительно такое легендарное в средство гигиены для малышей. Как его и рекламируют с момента рождения но, к сожалению, это ужасный состав, вот этот парафин жидкий, он полностью прекращает жизнь кожи, вызывает раздражение, Развивающая инфекция, она поражает кожу, всякие гнойнички, сухость, разтрещины на коже. Поэтому, конечно, я думаю, что это просто ужасное, хотя легендарное, но ужасное средство гигиены. Ну, смотрите, может быть, вот если просто говорить о парафине, может быть, это не что-то ужасное. Но просто парафин, вот есть ребенок с его нежной кожей, ну, да. и есть парафин. Ну плюс еще здесь есть парфюм неизвестного происхождения. Ну, да, всего, учитывая да, да. А, что, ну как бы сегмент, что это масс-маркет и, ну, и дешевое, вот, да, дешевое. Совершенно это, непонятно, да. что может. Ну, ясно, это какая-то сантехника. Ну во всяком случае, это не натуральное какой-то вытяжка. И это просто покрывает да. кожу ребенка с какой целью? Вот я просто хочу задать вам вопрос, чтобы вы подумали, для чего вам? Покрывать кожу вашего ребенка парафином. Все, дальше вы думаете сами. приглашаю вас пройти дальше. Да? Пойдемте, пойдемте. пойдемте, Зубная паста. Это Нет. есть у всех? Все пользуются, ну, за редким исключением. Да, но ну, перестаньте. Все пользуются зубной пастой. Во всяком случае, может быть, какие-то племена в Африке, они там... Ну, в ну, да, в, дико, в дикости, так сказать, ну, может быть, в Амазонии там где-то. Ну, мы берем нашу страну. Ну, в принципе, какой-то зубной пасты пользуются все и не один раз в день. Ну а что с ней не так? Ну, дело в том, что э, как бы, зубная паста всегда вот, подается как э, такой продукт, который именно очень мощно, эффективно восстанавливает, например, зубную эмаль. Да? У -у -у. Есть так? такая реклама, да. есть такая реклама, есть зубные пасты, которые восстанавливают э, десна, да? есть. Есть, есть такие, есть зубные пасты, которые убирают камень зубной, также так да. есть, есть зубные пасты, которые убирают различные бактерии бактерии так сказать, из ротовой полости и даже есть зубные пасты которые обладают эффектом лечебным вот они прекращают воспаление в ротовой полости всякие заживления ранок так сказать. Вот. То есть масса лечебных положительных эффектов, лечебных, заметьте. Да. На самом деле, это вот факт, и он, в общем-то, хорошо известен, что несмотря на то, что многие производители зубных паст, они проводили именно исследования вот этих вот эффектов лечебных на добровольцах. Да. То есть, ну, люди с какими-то проблемами, там, кариес, разрушение десен, зубной камень, какие-то воспаления в ротовой полости, они пользовались различными зубными пастами, и ни одна, ни одна зубная паста в мире не обладает э, заявленными этими лечебными эффектами. Поэтому, к сожалению, уважаемые друзья, ну, это такой вселенский обман, понимаете, обман. То есть, зуб, ни одна зубная паста не восстановит э, ваши, так сказать, э, Разу... кариозный зуб э, или не восстановит десна кровоточащие или не убьет инфекцию ну, вот, это реальность такая и да. что делать тогда зубной пастой? нет, ну, зубная паста необходима это однозначно и не надо ее выбрасывать совершенно надо пользоваться зубной пастой просто не надо быть глупым то есть, ну как бы, когда мне говорят эту рекламу, но все-таки это же реклама, понятно, что есть производители есть продавцы, которым надо это продать. Ну, мне продать это надо, а мое дело ну, вот, ну, выбрать именно такую зубную пасту, которая реально будет и выполнять свои именно свойства, ну, действия своего оказывать. А действия зубной пасты всего два варианта. Первый, это именно за счет как бы, пены, плюс щетка, механическое очищение зубов от остатков пищи. Нормально, близне. Ну, хорошие, обязательно да. надо это делать. И второе это освежать ротовую полость. Ну, дезодорация, да, то есть приятный запах. Вам же приятно, когда запах приятный, да? Вот, это тоже хорошо. Поэтому не надо, в общем-то, ну, как бы быть подверженным рекламным всем этим э, плясам, не надо отдавать деньги за мифические лечебные свойства различных зубных паст, а надо реально понимать, что да, зубной пастой надо пользоваться, и она имеет вот эти два своих эффекта. Все. Но в таких случаях мы просто будем смотреть на то, чтобы очищающие ингредиенты, которые входят в состав пасты, были хорошего Качество, ну, да, чтобы это были да, безопасные продукты да, и всего. чтобы паста не содержала никаких вредных примесей конечно. а содержала что-то полезное конечно да, да. если, да, если во-первых уважаемые друзья во-первых конечно зубная паста она должна быть ну, по составу максимально натуральной это понятно первое а то что с натуральной очень хорошо когда она содержит вытяжки из каких-то трав да то есть натуральные компоненты очень хорошо когда там есть например эфирные масла натуральные Натуральные. Mm -hmm. То есть, это очень хорошо. То есть, да, это дополнительные эффекты, которые и действительно как бы улучшают микрофору вот, родовой полости. И как-то, скажем, снимают напряженность, там, рыхлость десен. Ну, какой-то эффект имеется, но именно от натуральных компонентов. Поэтому вот не надо, скажем, верить всем выдумкам, а надо ориентироваться прежде всего на максимально натуральный состав зубной пасты. Я бы еще обратила внимание на то, что большинство паст содержит такое вещество, которое называется лауринсульфанатрия, да? да, это да. пенообразователь, ну, да. пена, он пена. есть практически ну, во многих, очень многих к сожалению, продуктах, и он вызывает многие негативные вещи, то есть это и аллергические реакции, и раздражение различные, да, да. и он очень сильно загрязняет еще окружающую среду, кому это важно, надеюсь, ну, да. что важно уже многим, поэтому Естественно, большой резюме это. Да? Обязательно нужно пользоваться пастой, но потрудитесь изучить состав конечно, той да, пасты, конечно. которую вы используете, особенно если вы эту пасту покупаете для своих детей. Да, естественно. Ну, извините, вот Виктория, я добавлю, сейчас возрождается такое, скажем, производство, и действительно это как один из вариантов, опять-таки, очищения зубов, это различные зубные порошки. Да. Вот зубной порошок, он лишен лауреал-сульфата, его там нет, вот, поэтому как бы, да, там есть свои особенности, может быть, там частицы такие жесткие, которые могут повреждать и маль. Вот. Да, это все надо смотреть, но поэтому есть выбор. Вот самое главное, не надо именно верить этим рекламным всяким высказыванием и, в общем, тратиться на дорогущие зубные пасты, которые якобы, вот они, так сказать, творят лечебные чудовища. Но здесь одно чудо. Это то, что нужно просто самому да. взять и немного времени потратить да, на да, изучение да, информации. Да. На самом деле да. это не так сложно. Конечно. При том, что сейчас такое количество прекрасной. Полезная информация да. есть в интернете в библиотеке, да. как Конечно. в да. прошлом веке да. Да. Не, не надо, надо. надо куда-то идти, там, не знаю, искать этот, этот состав, буквально как бы находясь дома, не, небольшим движением руки. Да, все а, можно а, да, вот смотрите, в зубных пастах очень часто содержится одно вещество тоже, о котором мы сейчас поговорим. Давайте вспомним еще один продукт, которым пользуются практически все. Это антибактериальные ну да. гели. Салфетки сошел с ума. Все люди носят, эти, ну я шучу, нет, да? нет, это все удобно, люди, да это удобно, удобно, удобно это, конечно, это как конечно. будто бы гарантирует безопасность от инфекции. У всех в сумочке или там в кармане, да, или еще да. где-то в машине да. обязательно есть гель, да. они совершенно разные, да, масса. и масса да. различных салфетов. Да, да, да, да. Вот. Мне хотелось бы тоже на эту тему поговорить, потому что прямо вот меня этот вопрос беспокоит. Ну, в общем, да, вы правильно беспокоитесь. Дело в том, что, уважаемые друзья, конечно, влажные салфетки, дезинфицирующие, заметьте, дезинфицирующие обязательно, как бы слово присутствует, они удобны в каком отношении, что, ну, очень хорошо снимают грязь. Вот. Но, к сожалению, практически все салфетки, дезинфицирующие, заметьте, они всегда содержат огромное количество спирта. То есть, спирт здесь выступает. Но, насколько я знаю, вот есть... Там их, их, конечно, много разновидностей, но такие массовые. Это два варианта. Либо там спирт. Ну да, да, да конечно. 70-80% ну, спирта в этой банке с гелем. Практически 70%, потому что ну, по, по медицинским исследованиям уже давно известно, что 70% спирт, он именно ну, более-менее эффективно на какую-то инфекцию действует. Не на всю, конечно, но действует. Да. Хорошо, давайте вот посмотрим. Моя рука. Смотрим под микроскопом. Кто видел? Да, да, да. и в интернете все это тоже можно инфекций, посмотреть. Там да. масса инфекций, да. Масса инфекций. Прыгают различные да, прекрасные да, бактерии. Да, да, да. Наши сейчас... друзья. Да, жалко, мы с вами не взяли эту салфетку, но ну, микроскоп тоже да. нет. Мы протерли хорошенько мою руку вот этим вот гелем или там, салфеткой, салфеткой да. желательные гелем и салфеткой, и смотрим под микроскопом. Что мы видим? Ну, практически скажем, мгновенно, ну, да, реальность такова, практически мгновенно, в течение нескольких секунд э, у нас вся э, лордон, ну, может, вся рука будет заселена заново бактериями, грибками, то вирусами. Мы даже, мы даже практически не успеем да, в микроскопе да. увидеть изменения. Конечно, потому что мы живем вообще в, в океане, вот вокруг это океан инфекции. Ну, то да. есть она везде, в воздухе, э, в продуктах, э, в воде. То есть, и как бы только мы протерли, так сказать, ну да, мы стерли, может быть, в какой-то степени за счет этого спирта 70%. Может быть, повезет, и ты сотрешь какой-нибудь злобредный вирус, да, слава да, богу. Да, да, может быть. Но ну, ты вирусы, об этом не узнаешь. Да. Не узнаешь, но дело в том, что тут же опять огромное количество инфекций, оно обрушивается на кожу, и что очень плохо, это очень часто происходит, ведь на нашей коже всегда живет огромное количество инфекций. Но ну, это факт, уважаемые друзья. Ну, это микрофлора но, а, Да, это уже привычное для организма, как бы он, организм выбирает микробы, это индивидуально происходит, там и грибки, и всякие сказать, дрожжи могут быть. И содружество. Это и происходит, да. Содружество. Они как бы друг с другом, содружество в какой-то степени, они, да, природы. они уже привыкли, они притерлись. Короче, это свои, свои уже какие-то вот, ну, привычные. И именно. тут мы берем все это, стираем, и, и что? И ну, попадает на незащищенную кожу, естественно огромное количество чужеродных микробов, там, вирусов, бактерий, грибков, и они же непривычны для организма, и тут же они начинают бурно размножаться. Почему? Потому что на коже там пищи много, мы потеем, кожа постоянно выделяет шлаковые вещества, которые являются для бактерий тех же, там, для всяких, так сказать, грибков пищи Это пища, их они бурно размножаются. Вот представьте эти новые, так сказать, совершенно неизвестные микробы, так сказать, они обрушились на незащищенный участок кожи, бурное размножение к чему приведет? Могут конечно, болезни, конечно, да? все эти раздражения, высыпания, масса, так сказать, плюс до аллергических реакций. Поэтому здесь, конечно, это очень удобно, салфетки гели дезинфицирующие, заметьте. но в то же время это очень опасно. То есть Однозначно эта инфекция обрушится на вас. И плюс, что очень плохо, очень плохо, уважаемые друзья, ну, практически вот в салфетках и в гелях уже там спирт в огромном количестве, очень часто содержится, 70-процентный, обязательно причем. Николай ну, Васильевич, посмотрите, вот, вы уже просто несколько раз сказали про спирт, но я хочу еще сказать, что спирт спитером, да, мы все стерли, там другие заселились, есть опасность, и мы сейчас вспомним о том веществе, про которое я говорила, это антибактериальные компоненты, по-моему, спирта да, могут быть. Такое же легендарное средство, которое называется три глаза, да, Его помним все сто процентов да, да, из рекламы. Да. Реклама. Мыло было сейвго. Три глаза просто преподносился как да, микс... чудо такое. Чудо. Все, уби... все микробы убивает, Чудо. Да. Это консервант, бактерицидное действие. Может вызывать эндокринные нарушения, аллергические реакции. Раздражает глаза, кожу и легкие. Да. Кому важно, опять же, загрязняет окружающую среду. Нормально. Помыли руки. Ну да, здесь опять-таки, ну опять Виктория, смотрите. Вот эти два компонента, или ну, часто они вместе идут. Э, спирт, ага. так сказать, и, и, и, и, и, и, и глаза или же, скажем, по отдельности, ну, чаще всего вместе, они, опять-таки, спирт очень сильно, так сказать, раздражает кожу, проникает, кстати, через детскую кожу очень хорошо в кровь. И вместе с теми веществами, да, которые протаскивает, там протаскивает, в это, это в том, да, токсичное вещество, которое обладает действительно очень мощными разрушающими действиями на гормоны, на кровь, на печень, Поэтому это удобно. Салфетки. А что делать мы будем? Я, например, салфетки уже не точно никакие не хочу использовать. Уже запугали правильно. всех на свете. Правильно. Что делать? Да, надо просто мыть руки. Отлично. Ну идеально. просто да. А зачем? Бесплатно, практически. Конечно, да. Надо мыть руки, да, когда есть возможность с мылом, мыть, с детским мылом не надо выдумок никаких. Если скажем ну нет мыло там где-то. Значит, просто помойте, возьмите воду, помойте руки и вытрите ну, там, обычный салфет. Все. Но вот есть и... еще, знаете, такие салфетки, вот когда дети у меня были маленькие и не было возможности. Где-то мыть руки, я брала салфетки, они просто называются влажные. Ну, есть Естественно, такие, да, хорошие да, да. влажные салфетки да. с хорошим составом, их нужно есть, поискать. Есть, Стоят есть. они не дешево, но цена вопроса, что... Ну это же дети, говорят, это ваши, говорят, ваши дети, уважаемые друзья. проникнут вот эти ну, да. вещества. Да, они сохраняют здоровье. Это не просто Вопрос. вещество. Да, здоровье. Вопрос. Вопрос. Хотите вы, чтобы вашего ребенка проник спирт со всякими добавками, или Конечно. триклозан, или еще, этих вместе с триклазаном есть еще куча других антибактериальных да, компонентов. Синтетические компоненты ремонтации. всякие, да. Поэтому, уважаемые друзья, надо заботиться не просто использовать. И не просто как бы быть в радости от того, что это удобно, а думать, естественно, думать и о своем здоровье, о здоровье своих детей. Это вот я вам предлагаю важно. подумать о, о следующем. О следующем, Вот да? это мой любимый. Да? Любимый вас, да. Вковыше. Что вы любите? Расскажите. Смотрите. Нам. Один из самых продаваемых продуктов по уходу за телом, только телом ребенка является продукция сейчас ну да, очень вот широко, это прям, а, просто широко. очень я его люблю, потому что постоянно все его рекомендуют. ну да, да, и да вот, очень вот первая попавшаяся реклама в интернете я распечатала, чтобы просто прочитать. смягчает, успокаивает кожу, поддерживает водно-жировой баланс кожи. вообще ну, что да. это? ну, ну ладно. Предназначен для, для детей любого возраста, в том числе новорожденных детей. Бережно ухаживает за волосами кожи. Все отлично. Не вызывает Нет. раздражения. И по очень большими буквами написано. Гипоаллергенность доказана. И приводится дальше состав, который тут, ну, 15-20. Вот теперь почитаем. Да. Опять же, содержит очень такая интересная вещь. Содиум лаурет сульфат, то есть бывает содиум лаурил сульфат, это прям ужасный. ужасный. Когда хотят сказать, что его нет, пишут, что без вот этих всех плохих веществ. Но вы просто когда посмотрите в интернете, что это такое, то же самое. Лаурет сульфат. Мы уже говорили про него, раздражает, очень вредный и да, да, вызывает. К да. Доказано вызывает аллергические реакции. Да. Другой компонент метил изотиазоленон. Вот. Консервирующий компонент. Вызывает аллергические реакции, токсичен для нервной системы. Я еще раз вам напомню, что он рекомендуется yeah. для, для детей, только что рожденных. Загрязняет окружающую среду. Сокамид и бетаин. Вызывает аллергические реакции, раздражения и, и прочие вещи. Mm -hmm. содиум это так. Антиоксидант. Увеличивает проницаемость кожи вызывает раздражение, обладает низкой токсичностью, но обладает. Пробелин, гликоль, вызывает аллергические реакции и раздражение кожи. Речь идет о химических э, веществах, компонент. о компонентах, действия которых доказано просто в лаборатории, что вот это все они делают. И, и, и вот, пожалуйста, вы хотите дальше продолжать верить рекламе э, этих средств? Вот, все. Что делать? Кстати говоря, вот мы сейчас говорили, говорили, тут у нас уже эмоции с вами зашкаливают. А люди, когда я также где-то вот что-то рассказываю, мне говорят: Ой, да ладно, все вредно и опасно, вечно ты придумываешь, зачем ты это все читаешь, вот все пользуются, никто еще не умер, и так далее. Я говорю, им также, вот, как и вы, что. Нет, ну вот прям сейчас, наверное, никто будет, ряжет и не умрет от того, что это используют. Ну, если Но, это каждый день используют. Ну, если ты используешь, это каждый день, ну что, ну если ну, влияет ну, да. на нервную систему. Конечно. У вас ребенок только что родился. Да. Просто Конечно. вопрос, вы хотите эксперименты ставить или нет? Но есть другой вопрос. Что если вы немного э, включите... Любознательность и внимательность. Вы сможете найти отличные совершенно продукты и для себя, и для ваших детей. Вот просто пример, Николай Васильевич, мы с вами видели, да, тоже вот, ну, да. Из, из тех продуктов, да. которые да. можно рекомендовать. Мы да. с вами обратили внимание на функциональные масло органы да. какой какой-то швейцарской фирмы, да? Да. Какой там был состав? Состав был просто великолепный. Потому что реально это масло органы, то есть масло органы во всем мире известно, что одно из лучших масел, которое очень хорошо влияет на кожу, действительно смягчает, увлажняет, не образует никакой токсичной пленки. Ну и там немножко ну, сказать, композиция добавлена и соевое масло, и оливковое масло. То есть как бы масло органы, оно действительно очень хорошее, великолепное. Просто оно стоит дорого. И для того, чтобы, естественно, как бы продукты могли люди купить, его немножко разбавили. Но это все натуральные масла. Поэтому натуральные масла, конечно, особенно для ребенка, вот уход за кожей ребенка должен быть 100% натуральными э, всякими э, композициями. И если вы используете какой-то какой уход, э, что-то вы используете для ухода, то вы должны быть уверены, Виктория, вы лично, вы, да, у вас уверенно, вот, да, да. двое деток. Угу. И, э, я точно как вот э, дедушка так сказать, у меня внуки маленькие э, вот, и я внушаю всегда что максимум внимательности максимум требовательности именно э, к тем ну скажем э, то, что, тем продуктам которые а вот вы внести. покупаете по уходу да. уважаемые родители вообще э, это же здоровье и даже, да, если да, так, да ну, извините, здесь, пожалуйста, я вас перебью, просто мне пришла в голову как бы вот такая схема, да, что вот, ну вот, если э, кто-то говорит, ну я ничего не понимаю в химии, я там не буду, как мне в этом всем разобраться, вы про какие-то этикетки, про какой-то там Лурил-сульфат, где вы про него узнали, ну, смотрите. А, ну, у нас как-то тема плавно все равно перешла на детей, потому что мы да. взрослые, они взрослые. Как ну, бы, да, каждый как молит, делать, сам выбирать да, Дети выбирать не могут, и мы хотели бы помочь да. просто вот, как бы, родителям, например. Вот вы ждете ребенка, или он у вас уже есть, и вы начали задумываться о том, какие продукты покупать. Первое, ну, чтобы я сделала, да, это взять и изучить фирмы, которые выпускают продукцию для детей, и посмотреть, какие ингредиенты они используют, какая у них репутация, сколько лет они на рынке, какие у них есть сертификаты. Да. Нашли, эти фирмы есть. Далее, вы идете в магазин, смотрите, что вам там нравится. Например, вы выбираете шампунь для ребенка. Возьмите, придите домой. Но ну, это просто первое время будет, ну, да. возможно, как бы, там, время затратно, энергозатратно для кого-то. Приходите домой, в интернете просто пишите состав этих продуктов и смотрите. Просто есть специальные программы, которые как переводчик работают, да, с химического на обычный язык. И вы просто видите, какие ингредиенты, насколько они опасны или безопасны. В течение времени вы просто запомните основные там, вредные компоненты и будете их избегать. Все. Все остальные разговоры, что это сложно, я не могу, или я не, я не справлюсь, это уже ну, просто как бы, на ваше соль. Как, с какого да, уровня да, да. вы все это делаете. Поэтому, пожалуйста, немного отвлекитесь от коронавируса и пойдите посмотрите, если вам, конечно, интересно, что стоит на полках чем вы пользуетесь. Если у вас будут какие-то вопросы к нам, может быть, что-то непонятно. Естественно, в рамках нашей короткой программы мы не можем рассказать о каких-то вещах, да? не можем ну, там, да, с кем-то да. поспорить или а, как-то подискутировать. Пожалуйста, пишите нам. И, если будет нужно, мы дальше эту тему обязательно продолжим. Потому что она действительно очень важна, и я э, уверен, как вот э, доктор, я уверен, что именно здоровье и наши наших детей, оно прежде всего зависит именно от тех э, продуктов, вещей, которые мы используем ежедневно. Вот это является именно самым важным, что и создает или разрушает наше здоровье. Хорошо, спасибо вам большое, что вы сегодня со мной на эту тему поговорили. Спасибо вам, уважаемые друзья, за ваше внимание. Мы ждем ваши комментарии, пожалуйста, пишите. И кому будет интересно, обязательно ходите к нам в студию. Всего хорошего, хорошего и, вечера и до встречи. До встречи. До свидания. До свидания.